Всем привет, с вами Соник. У нас сегодня эксперименты новые. Прошлая часть вам зашла, как я видел. Набрали 4 лайка, молодцы. Значит точно так же. И сегодня у нас будет смысл над этим злым роботом. Погнали! давайте начнем наши эксперименты но прежде чем с этих, начать давайте вот ради нового скина мегаящика дэрила поставим лайк за три секунды вот ради мегаящика он же он же самый лучший был он самый лучший дэрил понимаете самый лучший крутой скин так что давайте в честь него за 3 секунды поставим лайк, подпишешься на канал и нажмем колокольчик. Раз, два, три. Ну что, под В общем, наш первый эксперимент: вот сколько банок всего можно набрать шедевс с роботом. В принципе, задача легкая. Просто один человек собирает банки и убивает робота. Все, больше ничего делать не надо. Так что, в принципе, это очень легкий эксперимент. Можно, думаю, ну, можно начинать. Вот, очень интересный эксперимент. Еще, конечно, у нас будут эксперименты со временем. То есть не только с банками, там, с другими режимами, со временем даже. Будем засекать время и смотреть. В принципе, эксперимент легкий. Так что можно начинать, в принципе. Вот так вот. Предложу. Так что люди, в принципе, примет хорошие еще не ожидаются. Поэтому мы все поставим над роботом. Все, все, все мы про них узнаем. Так что если с Раунд Старси Все роботе не сможет пользоваться этим. Ну, так что давайте. Блин, не, лучше, лучше, лучше. Вы ничего не видели? Чего вы чего вы не видели тут? Момент. Вот этот. этот, этот черт не видели. Надо будет как как ты прикрыть? нужно будет реально прожать да у будет вот, вот, вот с несколькими подписчиками здесь будут и от меня эксперименты и от них все все все не проверять возможно конечно на несколько частей -то разделим эти все эксперименты ну вот уже блин 5 минут мы сидим тут ничего не делаем Да, действительно, два часа спустя. Два часа. Мы так ждем. На самом деле, почти шесть минут. Будется мне кикать. Хоп. Будется хоп, кикать. Вот. Ну, давайте прибыл. Вот уже один эксперимент проверен. Что можно делать в режиме готовности? Что нельзя делать в режиме готовности? Давайте попробуем. Попросить, пригласить, приглашаю. Никого не приглашение? не нужно приглашение. Вот все люди, наконец это первый эксперимент. Ой, лучше бы это все вырезать. Не суть. В общем, не про просто бегаем, бегаем по шаде карте. Один вот собирать банки, ву ву -во -во. Давайте, давай вот поможем. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, так. Есть одна, давай. Ой, помогать, конечно же. Оп. Оп. Ну, а так и то лучше попадают. Нужно будет реально все-все банки -все собрать здесь. Робот, не, не, не, побежали, не, нет, не нужен. Ой, все, все. вот, там наверху, там наверху, показать то, что наверху тоже банки есть, а здесь уже что-то все залутано. Ах. Спраут! Не бери ты банки, не бери. Бу-бу, надо брать банки не спрауту. Вот, вот, банка, вот. Вот, вот банка. Так. И там наверху еще банки. Вот, три аж. Вот они баночки, да. Пук. Во. Матфей, вот, все-все-все, нормально. Нормально? Блин, вы серьезно? Зачем мы эту фармите? О, робот. Давай, иди убь его. Может, Можно эту фармюру, ладно? Все, спасибо. Оп, все-все-все. Давай, хилься, хилься. Ну просто ульту, все-все-все. Просто ульту, просто ульту. Блин все Нормально. Теперь у меня есть Ого, 28 банок! Да вот это да, ребят! 28 банок! Это примерный подсчет, не бойтесь. Это примерно. Это, это не, не максимально, это примерно. Все, типа, вот я закончился. 30, 30, 30 одна, примерно 31 банку. Мы набрали. Вот такой наш рекорд Солошеде. Рекорд Достаточно рекорд. Хороший. Хороший рекорд, я считаю. Хм. Ну, а потом будет следующий эксперимент. Вязан уже тоже. ШД. И сро... будет связан с роботом. Это вообще будет связано. С, сюда это... Пожалуйста, все, все, все, все Не нужно в эту банку брать. Это карта озера Ох, блин, не шутя. Не шутя. Гро... Громинка уже появился. Вот это отвлекать, отвлекай, отвлека его справку на себя. Во. Я, я буду. Блин, стори-смори, стори, стори. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Уже хоп. Так, давай. Блин, нет, нет. беги, беги. Блин, я подобрал банку. Ладно, бывает. Я случайно подобрал. Блин, ну ничего. Че, ч, я Так, банком. Давай, оп, хоп. Где? Все, просто убегаем. Вот еще две банки. Можно просто аккуратненько подобрать их. Так робот, робота вроде нет, а роб, Вот я, вот там две баночки. Все, все, беги был за ними. нормально. Так... Э, ты ч на... иди... не надо у меня волк. Во, давай, давай, все. нормально переманили его. Теперь, может быть, не бегать. Наша, наша задача помогать Бубу набирать банки. Уже 20 банок. Жизнь. А где спраут? Спраут. Да нет, спраут, спраут ушел. В общем, 20, 20 банок. Ох, было бы 23, если бы. 22 если бы не подобрали бы с ним баночки ну сейчас в принципе столбшит с роботом достаточно не шутев рекорд так умер от яда вот давай давай роботом 26 банок. Давай, давай, хилься, хилься. Нифига. Блин, вот это. Вот это сейчас будет мясо. Опа. 20, давай. 29 банок. Вс. 29 банок. Я его да. Да, возвращаем. Тоже дома. Бы... Okay. хотя, вот, вот вернули. На Фрэнке. Без банок. Да, во сколько времени робот убьет Фрэнка на второй пассивкой? Это без баночек. Ну, Слышишь, легкий экспериментик. Просто записать время не на всех бравлеров буду проверять проверять на с максимальным хп а это, это Фрэнк вы знаете то что играл старшим временем это Фрэнк я буду френком так вот это сейчас сейчас будет время Селедка Вообще вот наш Секундомер Там 4 минуты как 30 секунд Это уже отрискнет с локаутом. Не бойтесь Так давайте возьмем Фрэнкича С нашей Второй пассивкой Так давайте. Так, побежали Только второй приметы это 16 минут видео, понимаете? Жестко. Так, просто робота ждем. Когда робот заспаунится, я засеку время. Вот просто вот-вот-вот. Так. Так засекаем. Блин, все, все, все. Засекли, засекли. Смотрите. Это подлагало. Ребят, блин, лаги. Лаги, ребят. Это лаги. Вы видели? Это лаги. из-за лагов не записал время. Лагай Браво, лагай Браво, не лагай, лагай. Серьезно, ребят Браво залагал. Бывает Бывает Браво залагал Поэтому второй эксперимент Не проверили Сейчас все возобновим заново проверять второй эксперимент неудачно неудачно вообще, вообще никак не на нашей стороне реально реально не на нашей стороне так что Удача не на нашей стороне Давайте я скоро продолжу за 20 секунд. Давайте поблагодарим. Спасибо, что за 20 секунд, не подсказали время. Так что можно следующий эксперимент проводить. Я же не знаю, что будет, если давайте пересал в базаре. Что будет если там кто-то как бы, Просто Плевать какая карта. Реально, что же будет? Пугонетка хм. без тормозов у нас будет, без тормозов. Выгоняем, выгоняем, догоняем, хоп! Вот так вот делаем. А нет, подождите. Нет, не будем, не будем приглашать никого. Да, плюс нужно будет его убить. Вот что будет, если убьется робот. Да, там один файл загружаю. Видосик как раз один. Я не скажу пока, почему, вы знаете. Вот может вы уже посмотрели. Но это будет не со скрементами, если что. Вот сейчас у нас кто Давайте. Сейчас мы его вот разгромим. Робота. И... Алло. Алло. Алло, мы идем в катку. Юрий, мы в катку идем. Опять нам катку задерживают. Так, ладно, давайте выгоним. И вот тогда вот, его все сеть позовет. Ну, как он передачу. Вот его. Вот знаете кликаешь по одному человеку приходит другой Опять не везет. Почему так не везет-то? Зажмели. Оп, вернулся. Давай, выходи. Заново его надо. А И заново ждем, тогда готово. наверное все ладно давайте с ним вдвоем попробуем еще да. еще кое-что покажу у нас сегодня с роботом будет ви все видео связано да давай обязательно лайк обязательно ради мега ящика дэрила и этого кубка обязательно просто и подписочку оформите чтобы они были вдвоем рады так ну просто давайте берем гелы, идем. Главное, 10 не собирать. Да, вагонетка. Опа, робот, робот. Так. Давай, спамься. И просто фигачим. фигачим вот И Здесь что произойдет. В, в самом деле, я знаю, что, но я, я хочу вам показать, подтвердить, что это именно это правда. И тогда. Изи ага, видали, и также надо будет посадить Опа, еще давай за 15 секунд успеем. У нас есть 15-15 секунды таймер. Давайте. Фай, давай. ох. И смотрите, еще один эксперимент проведен. Вы видели? Он не получил урон от вагонетки. Все. Два эксперимента аж сразу проведены. Это очень круто. И теперь надо еще в осаде проверить это. Потому что половина эксперимента на округе, То есть один с половиной эксперимента пройдет. Теперь мы должны в осаду заходить. Вот у нас сада. Давай болты и гайки, в принципе хорошая карта, давайте болты и гайки Так что это просто жесть. Вот этому. Вот так напишу. Блин, не успел. Ладно, сейчас посадим, потом я все объясню, что надо. Да, у нас еще на сегодня есть эксперименты с роботом. Так что это не все с ним эксперименты. Так, просто, просто ждем, пока он заспавнится. Не будем болтики пособирать. Да, в осаде, знаете, есть осадный робот, а на нас еще придет обычный робот. И вас еще, кстати, да. Е да, ребят. Еще один из знаете, как раз с осада будет. Мы проведем битву этих робот двух роботов. Вы понимаете, мы проведем битву этих двух роботов. Вот-вот. Так, давай, давай, помогай, помогай, помогай нам турельчику. Молодец. Три болтика. Вот, ребят. И теперь то, что из, роб, из, из робота, не только в шеде, теперь вы знаете, что из робота нет, падает, падает что-то. Из шеде, из гемов, из осады. Это подтверждено. Теперь мы знаем. Теперь вот так вот. Но у нас на сегодня, нас сегодня еще, еще, еще интересные эксперименты. Битва! Битва этих роботов у нас еще впереди. Ну и еще один эксперимент будет связан. С кое чем тоже. Вот наш осадный робот идет. Так, давай с Ике сражаемся. Ой-ой-ой, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, оп, оп, раз, два, раз, два, оп, оп. Раз, два, раз, два. О, оп, раз, два, раз, два. И сегодня сюда еще один идиот. И сейчас. Сейчас давайте выпишем, блин. Да, ребят, следующий момент будет. Что будет? Что будет? Если устроить батл. Батл двух роботов. Роботов. да Посмотрим, кто и победит. Как думаете? Кто победит? Осадный робот. Например, первого уровня. Или робота ШД. Да, ребят, сначала будет осадный робот первого уровня. Уже недостаточно памяти. Потом. Да, осадный робот первого уровня. Вы понимаете? Первый уровень. И это не только первый уровень, понимаете? Вот сейчас будет первый уровень. Сейчас давайте просто ждем Просто ждем, пока кто-то заспавнится наш Робик Чем быстрее, тем лучше Тем мы сможем быстрее подобрать этот Болтик Дорогоценный Болтик Алло, Гроба, ты где? Ну, что, да, да ну, Вот, вот Вот так Давай Болтик, Болтик ну, Главное ну, Просто главное его гонять Просто бежим, бежим, бежим Бежим, гоняем его вот, по, вот просто по кругу нам главное его не дать. Да, то есть нам, да, его просто... Просто вот так. Нам нужно, чтобы он не прикоснул. Вот, да-да-да. Нам просто нужно его сейчас отвлекать. Да, да, да, да. Вот, молодец. Давай, оп-оп-оп. Давай, побей меня. Теперь меня побей, во -во, во во красавчик, так, отходим, вот, сейчас нам нужно смотреть, где наш робот спавнится, так, куда он пойдет, вот, вот-вот, давай-давай, -вот. давай-давай, давай-давай, веди-веди, так, ха-ха-ха, посмотрите, этот, он даже не отвлекся, смотрите, ему наплевать, Ему, наплева... Ему было наплевать на этого робота. Так. Давай, давай, давай, давай, посражаемся. Давай. Ему просто наплевать. Ну, посмотрите, это у нас... Мы, мы попытаемся еще кое-что. Еще кое-что попробовать. Вторую попытку. А сейчас мы должны... чтобы они да побатлились потому что вот не интересно, когда один батлится другой а другой, другой, другой убегает кике вот. это не очень интересный батл вот сейчас последняя наша попытка здесь там просто главное чтобы робота спавнился стоим около болтика ждем ждем ждем ждем ждем ждем ждем Ждем, ждем, ждем нашего рода. Ждем. Давай быстрее спамся. Ну, кажется, он Дай пригласил спавниться. Не спавнится. Вот. И пока ничья. Так. Блин. Ну, сейчас ну, будет 45 секунд, чтобы он заспавнился. Так, на ики не надо попадаться. Сейчас на ики бессмысленно идти. сейчас мы все про, про опыта узнаем все все все узнаем так нужен, где ты там вот так подбираем болтик хорошо Теперь просто отвлекаем его вот, вот на эту сторону Вот, да да да. вот вот вот давай беги давай давай робик блин ну зачем зачем ладно пусть Блин, я еще даже подобрал. Ладно, так. Ладно, пусть будет ба ба Просто батл с третьим уровнем, неважно. Пусть будет с третьим. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот сталкиваем, сталкиваем, сталкиваем. Блин, опять не получилось. Опять у нас, нас все не удалось. Опять у нас ничего не удалось. Ладно. Давайте, давайте попробуем. Вот так вот, хоп. Опять у нас не удалось их столкнуть. Ну, в общем, в общем, в общем, вы уже знаете, что будет. В общем, прикольно, да? Пойти. Побатиться. По Уже видите это Будем умирать от роботов на кауте И я вам пока покажу что, то, что будет это интересно Я возьму Барлея Тоже Барлея взял Ну ладно, у ну, вас есть шанс пока, пока Исправить Я пока Ладно, я возьму Динамайка я Динамайка возьму Хорошо, уговори, возьму Динамайка не менее двух команд Вы посмотрите, как тут все устроено отравим этого робота на наш ике давайте урожавый пояс какая прикольная карта ведь мы как раз возможно и проверим битву роботов. то есть просто натравим его на наш ике этот робот и я, и я реально реально вас не сейчас увидите такое что просто Просто неважно, просто круто будет. Так, да, у меня, надеюсь, да, у меня включен модификатор с роботом, я видел в начале катки. Вот как раз здесь мы его и заставим побатлиться. Это наш предпоследний эксперимент, если что. Тот последний эксперимент с батлом робота. Это реально будет зажигающий эксперимент. Да-да-да, очень. Вот эти ничья, ждем. Блин, нет, я не хотел, не хотел, не хотел, не хотел, не хотел. Ладно, не суть. Просто нам нужно... Просто нам нужно... Да, беги, да. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Бежим, бежим, батнемся. Так, вот. Да вс... Мысли ты? Ты куда его уводишь-то? Ты чего его... Надо вот туда, кике его, кике. Я ж говорю, блин, он его уводит. Так, беги-беги-беги, мой хороший мальчик, давай. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Набивай, набивай, набивай, набивай, набивай, набивай, набивай, набивай, набивай. И посмотрите. Значит, заберу. Ну, блин, это... Разгромни такие... Давай, давай, давай, давай, давай, вот туда. Нет, туда его, давай. Побежали, побежали, побежали, побежали с ним. Давай, давай, давай. Мы, мы должны выиграть. Мы должны, мы должны это делать. В общем, у главное просто, просто, просто дать ему атаковать нашу Ике. Но этого, я думаю, уничтожит. Так, блин, а... серьезно? Блин, а может... Мы... Нас, мы просто в начале зафейлили, люди, вы понимаете, но в самом начале это фейл сделали, вот загружен, в общем сейчас сделаем, сейчас я на паузу поставлю, да-да-да, еще он мне нужно, вот видите, подзарядить, поэтому на питание, сейчас мы сделаем питание нормально. В общем, это не то. Это не наш эксперимент. Сейчас вы точно обалдеете. Ой, сейчас я удалю, как сказать, кое-что и продолжу. Наша вторая попытка. Болты мы брать не будем. Блин, ты серьезно? Болты мы должны не брать. Мы должны просто провести вот роутер маякер. Наверное, вы уже догадываете, что будет. Вы думаете, мы хотим проиграть? Ну как мы проиграем? Вы спрашиваете. Ведь, ведь вражеская команда-то нет. Ну а сейчас вы это обалдеете. Что мы, что мы задумываем. И вы реально поймете, что реально уди удивитесь. Да вы правы, там будет, типа, мы под, под, под, под хотим проиграть, но а, а, команды нет. Что ж тогда будет место проигрыша? Как вы думаете? Что же будет? Что же супер нам подготовили место проигрыша? Вот там шипы, новые препятствия. Как раз, как раз у него, как раз новый режим, там, там они есть. Облачка, яда, еще там. <с> ну, в общем... Новый режим вы увидите. Вот, вот, вот, давай, давай. Иди сюда, мой хороший робот. Давай. Давай. Давай, пошли, пошли, пошли его вести. К сейфу, кике. Вот, давай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, давай, давай, деремся, деремся, деремся, Вот сюда, вот сюда. Идем. Вот сюда, вот сюда. Ой, я зря его так вам. Ну, ничего. Просто. Просто ведем робота кике это в принципе легко да тут три болтика мы уже это проверили то что из, из этого робота падают болтики то есть да, будут большие видео да, достаточно но зато вуза знаете информативность этого видео узнаете знаете о роботе о нем обо все о нем узнаете Всё мы ничего не скрываем да, и вот у нас еще будет один маленький-маленький экспериментик. финальный. И сейчас... Вот-вот-вот, побежали-побежали-побежали-побежали. Так, вот сейчас. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Уничтожаем. Шипы так прикольно прикольно анимированы. Оп-бум. И все, все. Можно болтики подбирать. Да-да-да, давай. Давай просто, просто берем болтики. И все, можно их подбирать. И... Посмотрите. Поражение. Вот это нам поражение реально заготовили. Вот это реально было. Вот, нет, это самый лучший эксперимент за это видео по мне. Это реально лучший эксперимент с поражениями. Да, реально прикольное. Это реально самый лучший эксперимент. Будет ли робот, робот получать урон от пьявки? Как вам такое? Мы включаем пьявочку нашу. Вот, включена. Будет ли или нет? Знаете, от вагоняток он урон не получает, а от а вдруг он будет получать. Это же интересно. Так, вот она наша пьявочка идет. Ну, в принципе, можно и болты пособирать. Нам главное просто отдать робота и смотреть, будет ли он получать уровень от Вот какой вам здесь этих больше всего понравился? О, а он... Он, он хилится. Вот это дает он. Так, ничья, сады не будет. Хорошо. О, спасибо, спасибо за хил. Спасибо за хил. Ох, какой хороший хил. Спасибо. А, вам же тоже интересно. О роботе все узнать. Вот напишите, какой, какой ставку, больше всего понравился. Неутвергаю секретным поражением что-то капец это капец как круто секретное поражение это просто секрет от которого так сказать и вот робот не получает урон от явчиков побежали побежали ике, побежали ике. побежали побежали Давай, бежи бежи бежи Пусть будет бежи бежи бежи бежи бежи Ике бежи ике. Ике получай Вот бежи бежи бежи бежи бежи бежи Давайте соберем болтики. Бум! Посмотрите, все болтики спалились. Бум. Да, ребят, кстати, здесь можно еще, еще в осаде говорит о Есть ездю болтиков. Мне кажется, это правда, то, что вот это правда. Это правда то, что из дюб Болтиков это... Давайте не будем. Но сейчас с роботом мы больше эксперимент, Чем с дюбом Болтиком. Болтиком. Еще сейчас секретное наше поражение. Вот, посмотрите. Битва. Битва с роботом. То есть, Вот так мы ее и устроим, люди. Все. получилась наша битва. Конечно, это, Конечно, это не совсем была битва. Нам нужно полное хп на полное хп. Ну, в общем, вот, вот так нам нужно сделать последний наш эксперимент как раз, битва. И такое секретное крутое поражение. Да, то есть, 32 тысячи на 45 тысяч мы должны битву двух роботов. Пьявку. Пьявку выключаем. Все, пиявка нам, Пьявка пока. Спасибо, ты пьявка, мне нам помогла. Сейчас самая жесткая. Битва двух роботов. Это последний эксперимент на сегодня. Думаю... Думаю, да, хватит. Да, С ограблением, думаю, проверять нам незачем. Сейчас просто ждем робота. Потому что ограбление понятно, будет сейф выносить. Хотя можно потом сделать, знаете, эксперимент за сечением времени. Можно будет взять в ограблении. Если вы сходите на, на, на, на, в ограблении, мы сделаем. Да. Но зачем время? Да за сколько же. Время робот убьет, уничтожит сейф. Это будет, это будет очень интересно. Так, аккуратненько, молодец, молодец. Так, аккуратненько. Вот можно можно шипы, шипы, кол колодцы, шипики можно. Давайте динамит кинем. Динамит, бум. Где робот? Я не понимаю, где этот робот? Робот, где тебя носит? Не скажи, робот. робот. Робота непонятно, где носит. Робот, робот, робот, робот. робот. Так, спавним, берем болт. Все, она просто... Блин, я взял болт, ладно. Давай, давай, давай, давай. Бежим. Хоп, его вот так вот закрыли Ладно, пусть будет, пусть будет болты. Не суть, не суть. Вот чтобы болты нам не мешались, мы взяли три. Ну, будет, не важно, какая битва, главное, пусть будет битва. И пост устроить битву роботов. И что же будет, если она реально произойдет? Вот это давай-давай, помогаем. И с какой же он стороны пойдет? Вот это, вот это вот Битва роботов Как вам такая битва? Напишите в комментариях Вы были удивлены, что роботы Могут сражаться Да, ребята, роботы Между роботами можно устроить битву И это оп, оп, Давайте оп, оп, оп, оп, оп, оп. Просто атакуем И Это Реально крутые эксперименты. Да, ребят, крутые вот эксперименты заканчиваются. введём их итоги. В общем, в общем, Шиде. Шиде мы, мы, мы смогли собрать собрать собрать робот. С роботом 31 банку. Это очень хороший результат. Я робот убивает Фрэнка Ренка за 20 секунд. Робот убивает. Ренка за 20 секунд. Не только банк, но и гемы, и болты. Робот не получает урона от вагонетки. Здесь секретная робот может подраться с Икея. Вот такие у нас эксперименты, и робот, конечно, в садит, могут подраться. Вот с Такие у нас крутые эксперименты. Да, ребят, пора нам прощаться. Ради такого Дэрила поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. На своем был я, Соник. Всем пока. И подписчик тоже попрощался.